Я решила попробовать Botlas в первый раз, многие говорят, что это самое простое приложение для запуска Windows-программ на Linux. Поэтому я решила проверить, так ли это на самом деле. Спойлер: Я столкнулась с некоторыми багами, что-то скорее всего связано с тем, что я все это пробовала на виртуальной машине, а еще что-то может быть связано с недоработками в самом Botlas. Когда в первый раз запустила приложение, то там было окно, где рассказывается о том, что это за Ботлас этот ваш, и для чего он нужен, а еще оно какую-то настройку перед началом использования делало. Кстати, я никогда не пользовалась программами по типу LUTRIS, PlayOn Linux или PortProton, поэтому это мой первый опыт. Я сначала не могла понять, почему приложение называется Ботлас. Ботлас переводится как «бутылки». Причем тут вообще бутылки. Но потом я вспомнила, что как бы оно использует вайн. Вайн переводится как вино. А значит приложение «бутылки» предназначено для «вина», что довольно логично звучит. После кончания настройки, нам вежливо намекают, что нужно создать бутылку. Тут есть окружающие среды, так сказать, наполненные бутылки. Отдельно для игр и отдельно для приложений. Также можно создать собственную среду или бутылку. Интересно, что вместо вайн или протон тут по умолчанию используется сода, которая поддерживается разработчиками ботлас. Как пишут разработчики, сода основана на протоне и не зависит от Steam. Первой моей попыткой было запуск какой-то игры, поэтому я создала бутылку для игр. Само создание происходит какое-то время, оно что-то там настраивает, и надо подождать. Я скачала игру Raglight с сайта EACH.IO, ведь она весит всего 7 мегабайт. Чтобы выбрать exe-файл, нужно нажать на вот эту шестеренку. Так, вот эта игра. Все, нажимаем Run и посмотрим, будет ли работать оно. запустилась без каких-либо проблем и все работает. Оно, конечно, глючит, но это понятное дело, ведь я все это делаю в виртуальной машине. Далее я пыталась запустить Hotline Miami, я скачала Windows версию из своей библиотеки в GeoG, ведь очевидно, что Linux версия работать будет. Тут оно запускается, как обычный установщик Windows. Непривычно в линухе видеть установку, как Windows. Так, нажала Launch, глянем, запустится ли. Оно не запустилось. Может оно из установщика не запускается, я попробовала вручную. Кстати классно, что после установки оно автоматически добавляет в список программ, то что я установила и отсюда его можно запустить. А не искать по всему компьютеру, где среди файлов находится чертов запускатель программы. Так, уведомление, что оно запустилось, появилось. Опять что-то не запускается ничего. Я проверяла, есть ли в процессах игра, ведь вдруг она запустилась, но в свернутом виде. Но нет, игры в списке процессов нет, значит она не запустилась. Я также пробовала запустить игру Battle for West Not. Когда я была маленькой, то играла в эту игру. Но она у меня в итоге тоже не запустилась. Только вот эту ошибку показывала. Я также пробовала запустить приложение YouTube Downloader, которым пользуюсь иногда и оно доступно только для Windows. Но оно опять не запускается. После этих неудач я начала думать в чем проблема. Потом увидела, что есть вкладка с зависимостями. Ну и поняла, что скорее всего они нужны для работы программ. Разбираться какие зависимости там нужны я не хотела, и просто решила установить сразу все. Там можно сразу все выделить и установить. Но у меня все зависимости так и не установились, потому что не хватило памяти на виртуальной машине. После того как установила зависимости, то Hotline Miami запускалась. Но были проблемы, во-первых не работал звук в игре, а во-вторых, не работало управление мышкой. Не знаю, виновата ли это виртуальная машина, или сама игра не хочет нормально работать. Battle for West Note у меня как выдавала какую-то ошибку, так и выдает, у меня не вышло запустить в итоге. YouTube Downloader у меня отказывался запускаться. Поэтому среди зависимости я решила установить Mono, так как часто встречала это название с новостями о Vine. После загрузки Мона я еще раз попробовала запустить YouTube Downloader, и о чудо! Нет, само приложение все же не запустилось, но теперь появилось окошко, которое предложило установить все недостающие зависимости за один клик. После того, как они установились, то приложение стало запускаться. Единственное, что я не могла понять, это как сохранить видео, куда мне надо. Во-первых, само окно с сохранением какое-то некрасивое и не совсем ясно, где мои файлы, ведь там файловая система, как в Windows. Ниже есть, как я поняла, линуксовые файлы, ведь там есть Home папка. Была проблема с тем, что Home папка была недоступна, там не было моих файлов. Но это я догадалась почему. Botless это Flatpak приложение, оно не имеет разрешения для доступа к моим файлам. Чтобы дать доступ к моей домашней папке я использовала Flatsil. Это приложение для управления Flatpak разрешениями. Оно работает довольно просто. Открыла Flatsil, потом в списке выбрала Botless и ниже в разделе «Файловая система», включила доступ к файлам пользователя, и все. После того, как я это сделала, то при сохранении видео уже была моя домашняя папка, и я смогла сохранить его в папку «Видео». Вот то самое видео, оно загрузилось куда надо, а значит приложение работает. Ну да, надо еще проверить, работает ли само видео. Оно работает. Сам YouTube-даунлоадер у меня иногда открывался с артефактами. Но это, скорее всего, проблемы с виртуальной машиной. В Botless есть так называемые установщики, где можно установить лаунчеры для игр, а также какие-то приложения. Сбоку еще показывается, как хорошо будет запускаться программа, прям как в ProtonDB. Список приложений небольшой, но, скорее всего, его будут дополнять в будущем. Я решила установить GOP Galaxy и все работало нормально, игры конечно запускать не пыталась, ведь виртуалка глючит. Еще забыла рассказать, что портативные программы тоже можно добавлять в список программ, чтобы не надо было вручную каждый раз искать где тот файл для запуска. Я думаю, что многие согласятся, что это очень неудобно заходить каждый раз в Botless чтобы запустить нужды вам лаунчер, игру или приложение. Лично меня это бесит. Разработчики продумали этот момент, поэтому вы можете добавлять программы в список приложений, что очень круто. Как видите, я нажала на три точки, выбрала Add Desktop Entry. И после этого YouTube Downloader появился в моем списке приложений. Единственное, чего я не поняла, это как убрать добавленные значки из списка приложений, ведь в Bottle с такой кнопки нет, из самого списка приложений убрать тоже нельзя, видимо не доработали это пока что. Я проверяла, может значки пропадают, если удалить сами приложения. Я решила удалить бутылку с Notepad++. В итоге у меня удалился значок Notepad++ из списка приложений, поэтому, видимо, только таким способом можно убирать значки. Что как бы логично, если вы удалили программу, то и его значок пропадает. В любом случае, это и правда довольно простой способ запускать Windows приложение. У Ботлас простой дизайн, даже я такая дебилка с первого раза смогла разобраться, что тут и как. Также видно, что разработчики любят свой проект и постоянно его развивают и дорабатывают. Например, недавно они добавили раздел «Библиотека», куда вы можете добавлять свои игры и приложения, при этом они будут иметь обложки. Я сама решила проверить, работает ли это, и да, плюс появился у меня с обложкой. Конечно, у Botlas есть недоработки. Проблемы с зависимостями меня взбесили, могли бы хотя бы всплывающее окно добавить, которое предлагало бы установить недостающие зависимости. Ну на этом все. В комментах можете написать, был ли у вас опыт использования Ботлас, Лютрис или, например, Порт Протон. Может чем-то вы регулярно пользуетесь, какие у них есть плюсы и минусы, если их сравнивать между собой.